Всем привет! Часть 2. Устройство газового оборудования, а затем развеивание мифов о его эксплуатации. Если супер кратко, устройство газового оборудования это <coughs> баллон, редуктор, мозги, форсунки. Все, вот четыре основные части самого распространенного на данный момент газового оборудования четвертого поколения. Если чуть поподробнее, то в багажнике или под машиной установлен газовый баллон. Заправочное соединение из него выводится как правило на задний бампер и служит для подключения заправочного пистолета. В баллоне газ жидкий, под давлением. Общая марка газа – СПБА – смесь пропана бутановая автомобильная. На баллоне установлено устройство, так называемая арматура. Там стрелка уровня газа, работающая от поплавка, как в бензобаке, а также два вентиля – заправочный и расходный. Если они оба перекрыты, можно демонтировать даже не пустой баллон. Из баллона или по медной трубке, или по гибкому специальному шлангу, который, как правило, крепятся снизу под нищу автомобиля, газ поступает в моторный отсек и упирается в электромагнитный клапан, который перекрыт, если автомобиль заглушен или если работает на бензине. Дальше установлен газовый редуктор, в котором газ преобразуется из жидкого состояния в газообразное. В рабочем режиме это происходит при температуре 90 градусов, поэтому редуктор обогревается охлаждающей жидкостью, пропускаемой через редуктор. Дальше газ уже при низком давлении в газообразной форме поступает через газовые форсунки в цилиндры, подмешиваясь к воздуху, и воспламеняется от штатных свечей зажигания. Дозацией впрыска газа занимаются газовые форсунки, которые представляют собой электрические клапаны, количество которых равняется количеству цилиндров двигателя. Форсунки управляются газовыми мозгами. Еще есть несколько датчиков – датчик температуры и давления газа, а также кнопка переключения газ-бензин, выведенная в салон. В отличие от бензина, у газа нет обратки, поэтому в систему поступает газа ровно столько, сколько его необходимо для потребления. Вот и все, ничего сложного. Теперь развеиваем мифы. Комментирую все, что когда-либо слышал про автомобильное газобаллонное оборудование. Миф первый: Надо перекопать всю электрику машины, чтобы подключить газ. Сложно, дорого и пойдут потом глюки из-за вмешательств в электрику, собственной электрики, у газового оборудования четвертого поколения мало. Основа — это свои мозги. К мозгам подключаются свои газовые форсунки, фактически набор электромагнитов, кратковременно открывающих и перекрывающих подачу газа в каждый цилиндр. Еще к мозгам подключается свой датчик давления газа, свой датчик температуры и своя кнопка переключения газ бензин. И подключается электромагнитный клапан, обрубающий забор газа из баллона. Все. А вмешательств в штатную электрику на самом деле почти нет. Всего четыре подключения. Первое. Мозги газового оборудования четвертого поколения устанавливаются в моторном отсеке, желательно во влагозащищенное место и запитываются от клем штатного аккумулятора через собственный предохранитель. Второе. Тянется управляющий провод 12 вольт от замка зажигания. Третье. Импульсный сигнал берется с управляющего низковольтного провода катушки зажигания. Подключение к лям до зонда можно не делать, так как это подключение чисто информационное и ни на что не влияет. И четвертое снимаются фишки разъемов со всех бензиновых форсунок и подключаются к газовым мозгам, а другие соответствующие провода от газовых мозгов обратно к бензиновым форсункам. Таким образом, когда газ отключен и автомобиль работает на бензине, бензиновые форсунки запитаны насквозь через газовые мозги без каких-либо изменений. А схема газовых мозгов устроена таким образом, что даже при неисправности управляющих цепей газового оборудования, даже когда от газовых мозгов вообще отключено питание, работа через них бензиновых форсунок э, ничего не мешает. Управление на бензиновой форсунке идет напрямую и в обход всех цепей, которые внутри газовых мозгов. А когда, к примеру, автоматически подключается газ после прогрева на бензине, газовые мозги сами обрубают питание бензиновых форсунок и вместо них отправляют сигнал на свои газовые форсунки. Таким образом, ни штатные бензиновые мозги, ни какие-либо родные датчики, которыми увешан двигатель, даже понятия не имеют, что установлено газовое оборудование. Если даже автомобиль оборудован датчиками пропуска зажигания, то и они все нормально работают. Они всего лишь регистрируют, было ли зажигание в соответствующем цилиндре или не было. То есть они проверяют большую исправность свечей и катушек зажигания. А то, что там воспламенилась не бензовоздушная смесь, а газовоздушная – им разницы нет. Цепь управления бензонасосом тоже ни в коем случае не затронута нигде и никак. При работе на газу бензонасос тоже работает постоянно, только потребление бензина не происходит, и весь бензин качаемый насосом улетает в обратку, и так циркулирует постоянно. Если газ настроен правильно, то можно, едя по трассе или по городу, буквально играться кнопкой переключения газ-бензин – щёлк – газ, щёлк – бензин, щелк, газ щелк, бензин щелк, снова газ. И ни рывков, ни толчков, ничего непонятного. Только по индикатору вы и понимаете, на каком виде топлива вы едете. Даже если на ходу на газу сдохнут газовые мозги, или вдруг э, перегорит предохранитель, который висит на газовых мозгах, тут же подключается вместо газа бензин без каких-либо ваших ощущений. А у вас видно по индикатору Опа! Светодиод потух, значит автомобиль почему-то на бензин переключился. Но ну, вернемся домой, потом уже разберемся. Если автомобиль оборудован, оборудован расходомером воздуха и на приборке показывается средний и мгновенный расход бензина, то даже эти устройства глючить не начинают. Опять же миф. Говорят, расхода бензина нет, а автомобиль едет. И от этого расходомеру и мозгам крышу сносят от такой нестыковочки. Абсолютно ничего такого. А объяснение в том, что бензиновые мозги в автомобиле не реальное потребление бензина считают, и его остаток, а косвенное. То есть берутся данные с расходомера воздуха об объеме потребленного воздуха, берутся обороты двигателя, положение дроссельной заслонки и так далее, и математически вычисляется, сколько автомобиль по идее должен сейчас кушать бензина. И вот эту цифру вы видите на дисплее. А такого механизма, как у вас в квартире на водяных счетчиках, открыли кран с водой, закрутились циферки на счетчике, такого в автомобиле нет. И когда вы едете на газу, на дисплее бортового компьютера показывается, сколько бы он бензина кушал, если бы вы в этих условиях ехали на бензине. А то, что весь бензин улетает в обратку, ему и не вдомек. Так что первый миф ушел лесом. Газовое оборудование никаким местом не привносит ни глюков, ни ошибок в штатные электрические цепи вашего автомобиля. Простите, что было долго и нудно, но разобрались. В следующем видео перейдем к следующим распространенным мифам. До свидания.